Представляет модель 2014 года Это мотоцикл Viper Модель VM200-10 Как видим Модель внешне ничем не изменилась Добавились новые цвета Но мы все равно напомним О ее технических характеристиках Так, двигатель установлен 200 кубических сантиметров Двигатель вальный, То есть распредел находится Внизу впрыск карбюраторный Двигатель уже с балансировочным валом То есть, ну, как мы знаем Это самые классные Самые надежные двигателя Он воздушного охлаждения Уже как во всех современных моторах Нет заводной лапки То есть хорошая фирменная техника Она должна заводиться Исключительно со стартера Установлены Хорошие покрышки фирмы CST. Сзади установлено 120-е колесо. У нее такой высокий профиль, 80 -ый. Дисковые тормоза, одноцилиндур... однопоршневой суппорт будет. И будет установлен моноамортизатор, который регулируется по преднатягу, который работает напрямую с маяк. Цель установлена 428 спереди стоит 90-е колесо, тоже дисковый тормоз, но будет двухпоршневой супер За счет того, что передние тормоза должны работать намного лучше, чем задние. Вот и установлена уже перевернутая вилка. То есть мотоцикл по своим по своей подвеске он очень мягкий и подходит обалденно как для поездок на дальние расстояния так и поездки по, по месту <связывающие> установлены липоны верхнего крепления такого они высокие они там порядка 15 сантиметров то есть посадка у него на ровной спине <связывающие> просто 75 Чувствую я себя весьма комфортно На нем, потому что все находится близко Не надо ни к чему тянуться Приборная панель полностью электронная Есть спидометр Указатель передачи здесь будет показывать Дахометр в центральном В центральной части И будет Уровень топлива а также сверху есть дополнительные кнопки. Это нейтральная передача, указатель дальнего света и поворот. Работает он довольно приятно. на освещение есть две фары с валогеновыми лампами, то есть свет это не очень шикарно. В центре будет вот такой габарит, ну и диодные повороты спереди и сзади. То есть их видно даже э, в светлое время суток И есть также диодный стоп-сигнал Мотоцикл двухместный И высота по сидению второго пассажира не так велика, как на всех спортбайках То есть второму пассажиру будет весьма удобно И также есть большое сиденье, то есть не, не так, как на остальных мотоциклах То есть общее впечатление от мотоцикла Это хороший, удобный мотоцикл он не тяжелый, им легко управлять. Емкость бака порядка 15 литров. И в комплектацию входят вот такие большие зеркала, в которых все прекрасно видно.